Леди джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев и сегодня мы находимся в самом-самом-самом центре города Сочи и будем здесь показывать вам апартаментный комплекс то есть в центре место быть просто не может вот морской порт, вот этот сквер перед морским портом огромное обилие зелени здесь и все абсолютно в шаговой доступности мы не будем вам здесь показывать именно всю инфраструктуру если вам интересна инфраструктура, то посмотрите, пожалуйста, видео про архитектор там вы поймете, что здесь есть рядом, просто здесь, ну... Нет смысла, короче, ходить. Отсюда и так все видно. И мы находимся сейчас на террасе одного из апартаментов. К сожалению, он продан. Так. Сам по себе Эмиральд. Комплекс, состоящий из 51 апартамента. И огромный плюс, что внизу будет ресторан Новикова, который называется... Магадан. Но он уже не будет, он уже есть. Сейчас там активно делаются работы. И они даже обещают на майские праздники его запустить. Но может быть чуть позже. А еще на цокольном этаже будет фитнес-зал. f 8 f 8 Для тех, кто знает, что это такое, тот знает. На самом деле сам по себе комплекс действительно находится в очень хорошем расположении То есть в центре реально быть не может Ну, в принципе, давайте просто кратенько именно с террасы поговорим про то, что здесь есть Ну, по соседству, наверное, пойдем с левой стороны вот стоит у нас Хаят, Международный Олимпийский университет, Меркюр, Пулман, там же Бревис Апартмент. Здесь вот у нас находится знаменитый ресторанчик «Плакучая Ива». Вот его верхняя часть. Это центральный ЗАГС, это морской порт. Вон там у нас Гранд Марина. Здесь у нас Сочи-Плаза, улица Войкова, жилой комплекс Красная площадь. Там чуть-чуть подальше у нас расположилась горка. Улица Новоднинская. улица Новоднинская за сочи Плаза находится. То есть все абсолютно в шаговой доступности. Вы просто посмотрите, какое здесь обилие зелени и курортный проспект, соответственно. То есть это место, в котором не нужно обладать машиной, то есть вы здесь просто э, ходите везде пешком. В этом месте нужно обладать апартаментом. Да. Исторический апартамент, опять же, это те самые апарты, которые будут передаваться по наследству, потому что если вы его купите, вряд ли вы его потом захотите продавать. Ну, как обычно, крепко подумайте. Очень жаль, конечно, что именно вот этот апарт продан, но пойдемте знакомиться с концепцией. На сегодняшний день именно в самих апартах делают ремонты, но к ним у нас есть вопросы. Напишите в комментариях, что вы будете думать по поводу ремонтов, и мы с вами посмотрим. всегда заговоримся, что ремонт, который мы сейчас покажем, все-таки его можно... Ну, то есть вы, к сожалению, не можете купить апартамент без ремонта, вы можете купить с ремонтом и его переделать. Вы сейчас поймете, почему мы вообще именно на этом так зациклены, пойдемте, наверное, сразу вот так и сделаем. Выходим, значит, из этого апартамента. Здесь у нас, по сути, пока еще смотреть нечего, то есть... Хочется сразу отметить, что здесь большие такие а, пространства, именно холы, где ну, коридор очень Широкий большой. коридор, да, места общего пользования. Они, кстати, на самом деле по сочинским меркам очень широкие. А, центральная система кондиционирования. Ну, все как бы здесь сделано по фэншую. Отделка будет здесь именно внутренних вот этих вот помещений хорошая. А вот отделка самих апартаментов, конечно, вызывает вопросы. Мы вот когда сюда зашли, это вот единственный минус, который... У нас вообще возник в голове. Мы прекрасно понимаем, что место действительно, но ну, это самый центр. То есть это вот как возле Кремля в Москве. То есть для сдачи, для отдыха, для всего это идеальное место. И, в принципе, как вложение денег тоже. Но вот ремонт нужно будет переделать, потому что здесь наклеены вот такого формата обои. И с, с, с этой стороны тоже. Как бы, конечно, хотелось бы здесь увидеть больше окрас. Но мы с вами видим здесь обои. Но если вы являетесь собственником этого апартамента, то вы можете спокойно это все убрать и переделать на свой вкус. Конкретно вот этот апартамент, обладает он площадью порядка 35-38 квадратных метров, стоит на сегодняшний день 41 миллион рублей. Здесь уже сделан санузел. Вот так он выглядит. И мы, наверное, не будем здесь прям зацикливаться на... В полном обзоре именно этого комплекса. То есть мы вам расскажем, что минимальный апарт здесь стоит 26 миллионов рублей. Площадь у него 24, 23, 23, 20, ну, 24 квадратных метра. Он будет смотреть в обратную сторону. А есть апартаменты, которые вот на море, как этот смотрит. Ну, то есть отсюда открывается весь тот же самый вид, только он без террасы. Но осталось всего лишь 9 апартаментов. И вот которые в сторону моря с видом их осталось... Один или два. Пойдемте. Пойдем. И заодно посмотрим с вами именно места общего пользования, как они выглядят. То есть здесь будут установлены два лифта. Здесь лестничный марш. И пойдемте теперь в обратную сторону. Посмотрим, как все выглядит у нас там. Ну, вот эти, конечно, пространства действительно большие хорошие. и хорошие. Здесь будет консьерж-сервис. Вы все это сможете сдавать в доверительное управление, без всяких проблем. И лифты у нас расположены вот здесь. То есть без всяких проблем вы приходите на ресепшн, поднимаетесь у себя сюда наверх, на вас встречают, и наслаждаетесь уже самим апартаментом и жизнью в центре Сочи. Вот, значит, еще один апартамент. Он будет у нас обладать видом на зелень. Боковой вид здесь безусловно откроется чуть-чуть совсем на море, вон там он через кроны деревьев просматривается, но обилие зелени в центре города это действительно прекрасно. 48 квадратных метров на сегодняшний день стоит 43 миллиона деревянных рублей. Да, но вот обои, конечно, здесь нужно будет переклеить. Они причем еще с этой стороны такие, а с этой стороны у него такие. Но огромный плюс, что апартаменты сдаются с ремонтом, с мебелью, но без техники. То есть технику вы сюда докупаете. Мебель будет итальянская, все будет качественно и красиво. Возможно, даже и обои не нужно будет переклеивать, исходя из интерьера, который здесь получится. Может быть, здесь будет да, что в таком классическом итальянском стиле. Мы уже, конечно, привыкли к какому-то сейчас хайпеку, возможно, лофту. Может, это добавить какой-нибудь уже сейчас, даже сказать, новизны, да. потому что все по В общем, я хочу, чтобы вы рассмотрели этот комплекс не по его внутреннему наполнению, а рассмотрели его с точки зрения расположения, потому что это ну, место просто самое центровое, которое есть. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, где мы находимся. А ремонт, если он вам здесь не понравится, вы его всегда можете переделать, при этом это будет стоить никаких то космических денег. Опять же, если он вам не понравится. Mm -hmm. Мы сейчас просто с вами видим именно такую стадию начального ремонта с обоями, но просто мы как бы ожидаем вот именно в таких объектах увидеть окрас. Но Здесь вот мы видим такую тему. Но ну, здесь не ремонт переделывать, здесь просто обои, если кому не понравится. Я думаю, что, наверное, в другой все будет нормально, хороший мебель, но вот просто если обои не понравятся, можно заранее договориться, чтобы вам их убрали. Да, и просто вы там можете стену покрасить и уже обои поклеить, которые вам необходимы. В общем, какой вот нюанс. Да. Господа, обзор на этом закончится, потому что здесь просто смотреть именно, как делают ремонт и показывать нем расположение, я думаю, вы так все понимаете. Место топовое, место центровое, и только из-за этого его стоит рассмотреть. Минимальная цена за квадратный метр на сегодняшний день от 900 тысяч, а минимальная цена на апартамент от 26 миллионов рублей до 48 миллионов. Это максимальная цена на сегодняшний день. Но а, вы знаете, что если вы будете это видео смотреть через год, через полгода, то, во-первых, наличие может измениться и может измениться сами цены здесь. А, в любом случае, это все раскупят, несмотря на ремонты, вообще ни в коем случае это никого не отпугнет. То есть, когда люди хотят именно центральной недвижки, клубного формата дом, то, пожалуйста, это все здесь. Такой был кратенький обзор на Эмиральд. Опять же, если вам интересна инфраструктура, то посмотрите наш обзор про архитектор. И если вам вообще никак не понравился Эмиральд, то подпишитесь на наш новостной канал в Телеграме, подпишитесь на наше сообщество ВКонтакте. Туда мы выгружаем актуальную информацию по срочным вариантам и а вообще по каким-то интересным проектам. Также посетите наш сайт. Вот. Господа, с вами был я, Макс Репьев и Артем Теплов. Мы сегодня поснимали для вас Эмиральд. Вам всем удачи, хорошего настроения.